Я не кинеколог, но посмотреть могу. Я не Ванга, но предсказывать умею. Идем в разряд универсальных лыжи с Соломона. Здравствуйте! Универсальные лыжи Соломон меня порадовали дважды. Ну, во-первых, тем, что мое предсказание с, с их судьбой абсолютно сбылось и все, что я говорил пару лет назад, оно так и случилось. Наконец-то все Скажем так, продолжение эндура. Ушли, и пришла новая серия. Второе, чем она меня радует, это тем, что больше нет вот этого вот спутаницы, и серия стала компактная. По сути, в ней всего три модели. Ну, на самом деле их пять, но две младшие, они совсем вообще не стоят внимания, и мы даже не будем о них говорить. Вот три модели, которые, в общем-то, заслужат внимания. Вот и вся серия универсалов. Больше как бы их нет. Они являются четким продолжением серии QST и плавно двигаются в сторону кар и в общем то на них э, все прерывается и дальше уже просто карфлыжится вот, э. Три модели, различающиеся только, в принципе, талиями. Это 80, 84 и 88. В остальном все у них плюс-минус одинаково. То есть, радость поворота у двух 80 и 84, 15 метров, 88 16. Но я не, не вижу большой такой принципиальной разницы. По жесткости лыжи намного, конечно же, стали приятнее, чем предшественник X-Drive. Вот. И мне кажется, они будут более игривыми и более, как бы, управляемыми более интересными в катании. Тем более у них появился достаточно интересный рокер, который в сочетании с таким вот склаженным носком конечно же прибавит управляемости лыжи и лыжа будет фонить очень хорошо. Ну вот, а, лыжи почти полный сайдволл. То есть хорошая такая конструкция для нормальных лыж. Я бы от них ожидал нормальной веселой хватки, маневренности и пружинности. Вот, а, конечно, надо дальше проверять на тестах какая из них едет как, потому что я не верю, честно говоря в то, что 4 миллиметра в талии реально вот именно решают как 4 миллиметра. я думаю, что все упрется в другие абсолютно какие-то материи в области там хватки, там пружинности и так далее но это надо проверять на тестах технология, по которой они сделаны, она абсолютно аналогичная технологии производства лыж серии КУСТ, она называется c FX, то есть это лен, какие-то ламинаты специальные и ну, финишные материалы. А, вот, все, так как серия QST в общем-то в целом интересная, от этих мы ждем интересного катания, но будем катать. Чтобы не пропустить результаты катания, подписывайтесь на канал, ставьте видео вот так. Пока!